Финальная битва между светом и тьмой. 30 октября 2020. Переход планеты, начиная с этого момента и до конца года, это главное изменение на планете. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности для жесткой езды на некоторое время, но мир должен быть очищен от этой очень злой нечисти, называемой иллюминатами. В первую очередь, сразу после выборов будет уделено больше внимания деятелям кабалы по всему миру. Многие очень громкие преступники будут раскрыты, переходя от тьмы к свету, потому что все темные будут приведены к свету, и все увидят зло, которым они на самом деле являются. Неважно, кто они и сколько у них денег, это будет тихо продолжаться, и большие взрывы выйдут один за другим, пока все не закончится к концу марта 2021 года. В следующем году появятся каналы правды. Многие крупные аресты произойдут в ноябре 2020 года. Судя по моим источникам, это будут последние крупные аресты. Ожидается, что многие хорошие люди выйдут на марш протеста против плохих правительств по всему миру, особенно в январе и феврале 2021 года. 21 декабря 2020 года, в день зимнего солнцестояния, большая радужная волна обрушится на планету и разбудит многих 3D-спящих но не всех людей. Они начнут открываться идеей коррупции, и у некоторых будет модифицирована их ДНК, чтобы еще больше открыть сердце и третий глаз, шишковидную железу. Да, именно таков план первого творца перейти в четвертое измерение, а затем в пятое измерение образа жизни, никакой бедности, никаких войн и никакого голода во всем мире. Пришло время изобилия. Все люди много страдали за тысячи лет, имея на жизнь гроши, и только немногие на вершине живут хорошо. Эта пирамида контроля с неизвестными банковскими и иллюминатскими преступниками на вершине пирамиды будет устранена. Правительство и монархии мира не смогли быть справедливыми к народу. Сейчас менее 0,1% людей на вершине владеют 80% известных активов. Это будет остановлено, и у Альянса есть план». Знаете, что это чрезвычайно скрытая правда в мире. Огромное количество богатств планеты находилось в подземных пещерах и базах на протяжении сотен тысяч лет. Доктору Чарли Уорду, который является главным участником конференции по вопросам правды, дано благословение рассказать информацию из Белого дома, и он подтвердил огромное количество богатств под землей. У меня есть и другие источники, которые подтвердили эту истину. Один из них – Джаред Рент, бывший надежный член ССП секретной космической программы. Компании работы господина Уорда в течение 15 лет заключаются в перевозке огромных сумм на частных самолетах для богатых элиты и многих правительств по всему миру. У него появилось много друзей в этой области. Как легко заметить, нельзя доверять коррумпированной системе центральных банков Ротшильдов, что подтверждается действиями, предпринятыми для физической транспортировки или хранения их богатств. То, что Альянс собирается сделать, это провести РВИ, переоценку валют, в то время как Ирак и Вьетнам были недооценены по сравнению с их стоимостью богатства коррумпированными иллюминатами и их банковской системой. Это было сделано для того, чтобы лишить их богатства. Эти страны не будут единственными в долгосрочной перспективе. Кроме того, есть шесть крупных глобальных трастовых фондов залогового счета, о которых я знаю. И один из крупнейших – это Траст сен с единицей и шестьюдесятью тремя нулями, как мне сказали, может быть и больше. Этот фонд, который будет выплачивать всем людям на планете, универсальный базовый доход один раз в месяц, который, как я понимаю, составит около 1400 долларов. Там будет больше из-за временных выплат, и, например, в Америке подоходный налог совершенно незаконен и не был подтвержден Конгрессом. Каждый получит обратно все деньги, выплаченные им с процентами за свою жизнь. Подоходный налог в Америке закончится. Для GSR Global Currency Reset сначала будет сброшено 42 валюты, а затем будет выплачен весь долг всем людям, всем странам по всему миру. Огромные трасты богатства с подземными активами легко покроют всю эту ретрансляцию богатства людям. Знаете, что ни одно правительство или монархия не получат никаких средств, их продажности жадности придет конец мы будем финансировать гуманитарные проекты, чтобы принести скрытые технологии для всех людей. Со всеми будут обращаться одинаково и не будет ни голода, ни бедности. И у каждого будет хорошее жилье или дом. У нас есть средства, чтобы сделать это и многое другое. Что касается проектов, то я один из многих инженеров-гуманитариев и очень серьезно отношусь к своей ответственности. Мы изменим образ мышления и действия людей во всем мире. У нас будет открытая инженерия, чтобы через 20 лет превратить планету в цивилизацию звездного пути. Пожалуйста, обратите внимание, что иллюминаты тоже имеют в виду перезагрузку. Их план состоит в том, чтобы погасить ипотечные кредиты, если вы отдадите свою собственность плохим правительствам. Кроме того, получите грязную вакцину с технологией отслеживания, чтобы правительство, на самом деле темная элита, могла полностью контролировать вас. Как вы можете отличить этот сброс от хорошего сброса? Хорошая перезагрузка. Никакие деньги не пойдут в правительство и будут обеспечены золотом. Большинство криптовалют не будут использоваться, а если будут, то они будут обеспечены золотом. Биткоин был запущен в 1990-х годах, ДИП заявив, что финансирует их коррумпированную ССП, секретную космическую программу. Теперь же появился и хороший ССП. С моей точки зрения, биткоин не переживет перезагрузки хороших парней. За эти годы во всем мире были арестованы десятки тысяч банкиров. Существуют программные бэкдоры для получения денег бесплатно в старой системе ФИАТ или системе переводов Свифт. Новая QFS, Quantum Financial System, была установлена в каждом банке мира и каждый будет иметь на ней счет. Если у вас есть банковский счет сейчас, вы находитесь на, и на QFS. Сейчас она уже работает. Буквально на прошлой неделе были арестованы банкиры и вот что пишет операция раскрытия. В первую неделю октября в Goldman Sachs в Нью-Йорке были арестованы сотни банкиров. В четверг, 22 октября, Министерство юстиции объявило, что Goldman Sachs объявляется в отделе о взяточности за рубежом и заплатит более 2,9 миллиардов долларов и штрафов. Речь шла о миллионах долларов в виде взяток политическим элитам глубинного государства, которые, по-видимому, были связаны с криминальными семьями Обамы, Байдена и администрации. Китайские старейшины, или так называемая «семья дракона», состоящая из 27 семей, переехавших на Тайвань после окончания Второй мировой войны, имеет больше всего золота в мире и была использована для поддержки западного мира после Бреттон-Вудского соглашения в 1945 году. Но они пришли на помощь человечеству еще раз, золотом, на сумму 644 триллионов долларов, который будет поддерживать все валюты по всему миру золотом. Вот почему Альянс не позволит КПК начать или создавать проблемы на Тайване. Я понимаю, что золото всегда было на свободном от коммунистов в Тайване. Что касается фиатной системы, то эта фиатная система игровых денег, которую мы имеем сейчас, только дает преступной банковской системе иллюминатов печатать столько, сколько они хотят, и ее необходимо остановить, чтобы положить конец идее фальшивой инфляции. Только злые люди наверху остановили это, передачу богатства раньше, с их жадностью и накоплением активов. Сейчас только в Америке голодают 22 миллиона детей, а еще в настоящее время на планете около миллиарда человек. Обычно на этой планете ежегодно пропадает 8 миллионов детей. Я не буду вдаваться в подробности, но Альянс занимается этим вопросом с тех пор, как президент Трамп вступил в должность. Большой вопрос, когда это произойдет, но ну, я участвовал в переходе планеты в течение почти четырех лет, и это время является самым охраняемым секретом и даже выше антигравитационных космических технологий, которые были выше Манхэттенского проекта – разработка атомной бомбы во Второй мировой войне». Произошло то, что Альянс назначил дату и время выпуска Ниссара и Есара на 11 сентября 2001 года в 10.00 утра, то, что произошло в 8.15 утра – иллюминаты, глубинное государство – и ложную атаку на башни Близнецы в Нью-Йорке. На этот раз долг будет списан со временем, и выпуск РВИ должен произойти где-то в ближайшие три месяца, но мои источники не знают наверняка. Мы не собираемся афишировать время, когда игроки Дипстейт все еще находятся на свободе. Теперь все их высшее руководство свергнуто, а среднее руководство арестованы и дезорганизованы. Но есть еще миньоны глубинного государства, которые готовы пойти ко дну вместе с кораблем. Безопасность была главной проблемой для всех людей и гуманитариев, которые начнут перемены на планете Мы хотим, чтобы 9.11 не повторилось И именно поэтому эта величайшая война в истории является секретной А трехмерная игра шахматных ходов держится в секрете, чтобы Альянс мог добиться неограниченного успеха И вернуть планету всем добрым людям Пусть начнется золотой век Марк Боуман онлайн